Асмиллах, Алхандуллахи, Роббила Анамина, Васалату Васаламуала, Ашрафилан Бия и Вал Мурсалин. Восьмой вопрос. Ассуалу Тамин. Ассуалу. Махакуллахи Алалалахи Бади. Махакуллахи Алалалахи Бади махакуля и аллахи уаль вопрос махакулахи ля-айбат какой Хак ха это права. какие права аллаха перед оля перед рабами перед драбами аллаха какие права есть у аллаха супанова толя и какие права у рабов пред Аллахом? «Ва махаккуль аибади Аллахи» Аль-Джаваб Аль-Джаваб – ответ «Каля Расулю Аллахи алейхи Вассалляма, Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует Хаку Аллахе наль Хак Аллаха, права Аллаха перед его рабами наль Гибад. абдун это раб, аибадун это множественное число аибад, рабы. Права Аллаха перед рабами, а я буду Аллаха, чтобы они поклонялись только одному лишь Аллаху, а я буду делали они чтобы айбадат а я буду лаха А я буду лаха валяю шрику. валяю шрику и не делают ширк валяю шрику. беги ему одному аллаху с не делают ширка они. Шайан, не делают они ширк беги всевышнему аллаху ему Шайа, никого и ничего. Не предаются товарищи. Понятно, да? «Шай а это означает ничего и никого. Значит, наряду с Аллахом они не поклоняются никому и ничему. Хакуллахи аля айбади а я буду Аллаха, валяю шрику бихи шайа. Вот это право Всевышнего Аллаха, чтобы мы поклонялись только одному лишь Аллаху и не делали ему ширк не придавая ему сотоварище никого и ничего. Шай-а это в неопределенном состоянии. Вещь какая-то, да? Вещь здесь охватывает все. Все, все, все охватывает. Если какое-то слово пришло в неопределенном состоянии, как вот здесь Шай-а без Алифляма, и когда перед ним стоит отрицание или какой-то запрет, как вот здесь у нас стоит «ля», частица «ля». Значит, чай -а» будет охватывать все. И поэтому мы говорим «никого и ничего». Наряду с Аллахом они не делают ширк, не предаются товарищи никого и ничего Всевышнему Аллаху. Итак, حق الله على العباد а теперь давайте посмотрим, какие права рабов. а теперь давайте посмотрим, какие права робов. Ух, а теперь давайте посмотрим, какие права робов. ⁇ Ман ля юшрику Ман ⁇ чтобы Он, Всевышний Аллах Супанаваталла, Азаб не делал, не наказывал того, кто не предает ему в сотоварище никого и, и ничего. Аллаю Азиба ⁇ Ман ⁇ Ман ⁇ Тот, кто ля юшрику кто ему... Всевышнему Аллаху аля, не делает ему ширк шейха Ни в чем, ни в ком и ни в чем. Понятно, да? Ахраджаху Шейхан. Этот хадис привели А-Шейхан. А-Шейхан здесь имеется в виду Имам Аль-Бухари и Имам Муслим. Имам Аль-Бухари и Имам Муслим. Два самых главных шейха. الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه أنا في دول حديث معاذ رضي الله عنه الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل ал ла зиба ман ман-ла-ю-шрику-бихи-шей-а, а ахраджа рады аллаху ан Вопрос. Каково право Аллаха перед рабами? И каково право рабов перед Аллахом, каково право Аллаха перед рабами и каково право рабов перед Аллахом? Ответ. Сказал посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва саляма, мир ему и благословение Аллаха. Право Аллаха перед рабами заключается в том, чтобы они...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 Ля илля хайлаллах, Ля илля хайлаллах. А право рабов перед Аллахом. Всемогущ он и велик. Аззаваджалля заключается в том, что Он не подвергнет наказанию тех, кто никого и ничего не приобщал ему всатоварищи. Этот хадис со слов Муаза. Рады Аллаху Ангуда будет доволен им Аллах, привели два шейха, Аль-Бухари и Муслим. А право рабов перед Аллахом, всемогущ он и велик, заключается в том, что он не подвергнет наказанию тех, кто никого и ничего не приобщал ему, сотоварищи. Этот хадис со слов Муаза, рады Аллаху Анху, привели Аль-Бухари и Муслим. Субхана Аллаху моби хамдик. Ашхаду аль-Ла-Илла-Анта. Астагфирука. Ва-Тубу-Илейка.